Всем привет, меня зовут Кирилл, это магазин Rock'n'Roll и сегодня мы поговорим об одном из самых уникальных фортепиано, выходивших за последнее время. Модель Casio Privia PX-S1000. Что же делает этот фортепиано таким уникальным? Почему у данного инструмента нет аналогов? Ответы на этот и другие вопросы в данном видео. Поехали! Действительно, корпус по сравнению с другими цифровыми фортепиано выглядит очень компактно и стильно. Его масса составляет 11,2 килограмма, что делает его самым легким цифровым фортепиано данной категории в данном ценовом сегменте в данном диапазоне. Помимо этого, в данном цифровом фортепиано, а именно Casio Privia PXS1000, присутствует функция Bluetooth. Для чего же она нужна? Правильно! У нее есть две основных функции. Первое — это использование приложения Gardana Play for Piano для того, чтобы расширить возможности и без того бескрайние возможности фортепиано. И второе — это использование фортепиано как Bluetooth Audio. Что ж, непосредственно поговорим о самом фортепиано. Данная модель, как вы видите, представлена не только в классических черных и белых цветах, но еще и в красном. Это добавляет некой эстетики, потому что если вы хотите себе цифровой фортепиано, то к сожалению, кроме как у Кассио вы такого больше не найдете. Клавиатура данного цифрового фортепиано, а именно Кассио Привиа PXS 1000 очень интересная и приятная на ощупь. Помимо того, что в клавиатуре встроен настоящий молоточек под самой клавишей, который бьет по сенсору, действительно чувствуется его отклик. И даже сейчас, когда фортепиано убавлено, можем слышать удары этих самых молоточков. Прислушайтесь. Чувствуется У данного цифрового фортепиано очень приятная на ощупь клавиатура. Черные клавиши имитируют черное дерево, а белые клавиши имитируют слоновую кость. Это оно. Это цифровое фортепиано Casio Privia px 1000 Обратив внимание на интерфейс, мы можем увидеть, что здесь всего одна физическая кнопка. Спросите, почему? Ответ, потому что это фортепиано умное, и оно не нуждается в физических кнопках, оно сенсорное. Дизайн данного цифрового фортепиано выглядит очень стильным и современным глянцевая поверхность, матовые антискользящие клавиши и огромный регулятор громкости. Все эти вещи могут сделать вашу игру приятным, а наслаждение от проведенного за инструментом время может растягиваться до нескольких часов в день. Действительно, клавиатура Casio Privia PXS1000 очень приятная на ощупь, а самое главное, имеет очень естественный отклик, как у акустических инструментов. А благодаря антискользящему покрытию клавиатуры мы получаем очень приятные ощущения от игры. Сейчас мы разберем основные функции, которыми можно управлять посредством данной сенсорной панели. Как я уже упомянул ранее, в данном цифровом фортепиано присутствует Bluetooth. Чтобы включить его, нам нужно удержать клавишу функции и выбрать нужную кнопку на самом инструменте. Таким же образом мы можем включать и отключать резонансы деки, струнный резонанс, а также шум от педалей. Следующая кнопка на сенсорной панели, которую мы видим, называется Sound Mod И действительно, она говорит сама за себя. Сейчас объясню. В данный момент кнопка Sound Mode не активна, а это значит то, что мы услышим фортепиано без эффектов, такое, какое оно есть. Мне добавить саунд мод и звук немножко приобретет пространство, что делает его более богатым. Можем услышать хвост реверберации, что говорит нам о том, что у нас появилось пространство, в котором находится данный инструмент. Повторным нажатием данной кнопки мы сделаем этот эффект еще сильнее, что сделает наш инструмент поистину богатым. Следующая клавиша — метроном. Она говорит сама за себя. Метроном позволяет нам заниматься и оттачивать нашу ритмическую составляющую нашего слуха. У него можно изменять как темп, так и количество ударов. Следующая кнопка — кнопка записи. И, как ни странно, она позволяет записывать. Сейчас я вам покажу, как записывать, используя метроном. Для этого мы запустим метроном и включим запись. Вот, мы записали кусочек, теперь мы можем его воспроизвести и играть, соответственно, вместе с ним. Последние две кнопки отвечают за тембр инструмента. Первая гранд пиано. Она позволяет включить обычное фортепиано. И вторая кнопка отвечает за электронное фортепиано. Давайте послушаем его. Но если вы думали, что здесь всего два тембра, то вы ошибаетесь. На данном инструменте около 20 тембров. Сейчас мы их быстро все послушаем. Почему я нахожусь в таком неловком положении, спросите вы. Ответ — USB кабель, который мы можем подключить к телефону и использовать приложение Cardano Play. Данное приложение вы можете скачать как из App Store, так и из Google Play. Оно абсолютно бесплатно и позволяет, как я уже сказал, расширить функционал вашего устройства. Обратите внимание, что для управления фортепиано вам понадобится Cardano Play, именно 4Piano. Так и называется наше приложение. Итак, запускаем приложение и видим, что наш инструмент подключен к приложению. Это значит, что мы можем управлять им. Самая интересная функция — это то, что мы можем использовать обучающие мелодии. Для этого мы заходим вот сюда, выбираем мелодию, запускаем ее и... И оно играет! Данное приложение прежде всего позволяет управлять инструментом, а именно управлять различными параметрами звука. Мы можем изменять тон, можем изменять симуляцию акустических и демпферных резонансов, также включать метроном, включать эффекты и так далее. Все в этом приложении очень удобно. Также в приложении есть MIDI-плеер, который позволяет обучаться игре некоторых мелодий. Благодаря наличию функции Bluetooth у фортепиано можем подключить наш телефон даже без кабеля к данному устройству и воспроизводить наши любимые песни. Вот так это работает. Вот так это работает. Помимо этого всего мы можем управлять громкостью звука прямо с телефона. А еще мы можем играть и подыгрывать замечательному Александру Барыкину Оставим эмоции и поговорим о Casio Previa PXS1000 и цифровых фортепиано в целом. В данный момент у Casio есть еще одна портативная модель Casio CDPS100, но она значительно проигрывает как по полифонии, так и по количеству функций. Единственное, что их объединяет, это компактность и приложение Кардана Play Piano. А подробнее о пианино Casio CDPS 100 вы можете узнать вот здесь, посмотрев наш предыдущий обзор. Если сравнивать Casio px с 1000 с инструментами других фирм, то первой напрашивается Yamaha. У Yamaha тоже есть бюджетный фортепиано, Yamaha P45. Можно сказать о том, что Casio px с 1000 уникальное фортепиано. Оно имеет огромную полифонию, струнные демпферные резонансы, которые доступны только в дорогих корпусных моделях. А также оно очень стильное, компактное и имеет приложение для удобного использования. За 49 990 рублей вы получаете функции, которые ранее не были доступны на портативных моделях. Вы можете использовать этот фортепиано как для студийной, так и для концертной деятельности, а возможность питания от батареек вам позволяет его использовать не только в помещении, но и на улице. Casio PXS1000 – это отличный вариант для начинающих музыкантов, так как у него очень хорошая полифония и отличная клавиатура, которая соответствует высоким стандартам акустических инструментов. Для удобства использования фортепиано в нем присутствует вход для наушников, аудио вход для подключения внешних устройств и два линейных выхода для подключения фортепиано к акустике или для записи также присутствует и миди вход который позволяет использовать его как миди клавиатуру В комплект идет педаль которая может использоваться как сустейн состою или приглушение также может использоваться для включения или выключения метронома данный инструмент является очень уникальным поскольку в сегменте портативных фортепиано еще нету аналогов данному инструменту приобретая фирменную стойку Casio за 8990 рублей мы все равно тратим меньше, нежели приобретая корпусный инструмент, но при этом получаем больше. Подводя итог, можно сказать, что Casio px PXS1000 по праву занимает свое почетное место в ряду портативных фортепиано. На данный момент у этого инструмента нет аналогов за счет того, что он обладает функциями корпусных моделей. И за все это Casio px PXS1000 и полюбилась своим пользователям. С вами был магазин Rock'n'Roll. Всем пока!